Как и и метеориты. А? Метеориты? Сакура, Сакура, тут продают метеориты. Не надо так кричать. Если нравится, почему бы не купить? Ты права. Может взять для О как сувенир.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 Уж парень. прости, ты чинопытчий, такой маленький, что я, не и, не я и не заметил. <служив> Черт! Такими Костей, темпами кости, он собьёт наш воздушный кости, корабль! Амбран если кости, хочешь, кости, я кости, бы мог, я имею в виду, ну, ударить кости, его святой магией. Кости, ну же! Ты ведь главный герой! Вложи в игру душу! Ну вот, Костя! Почему именно я играю в Элла? Ты Косе. хотела бы играть в Я останусь с Вернуть все как было. Ой, правда что ли? Это... Так, но вы безумно любите своего супруга. Вы прогоняете ухожара и несетесь к любимому мужу. Вы ждете третьего ребенка. Теперь мой ход, да? Они даже не стараются. Так это и правда мило. Отлично. Домой в этот ну, раз я могу стремно, довериться, хоть и Варя. Поставлю себе на обои. Еще что? Ты назвал ее стрёмной? Р Разве не такой реакции она хотела? Единственная проблема это тот кок. всегда появляется там, где его не ждут. Он не должен нам помешать. Я позабочусь о нем. У меня есть гордость убийцы. Я убью любого. А если Миньон это увидит, то убью его нежно. Это я и имел в виду, говоря, что твою доброту трудно понять. Да. Это... Ой-ой, вы уже пришли? <речно> да либо плачь, либо здоровайся. <слосно> Давайте распределим новые места. И, разумеется, мы устроим... Жеребьёвку. Верно. Господи Найкс, так, так далеко! Учитель, предлагаю вновь сменить места! А теперь откройте страницу 142, и мы поговорим о полевых взрывах. Сделанными мигелем, как и я. Все они окажутся в моем теле! Именно! Говорить что-то столь неприличное не стесняешься, но не хочешь сказать, что это ты? Эй, Каюки! Трудишься? Да. Не хочешь чего-нибудь выпить? Нет, спасибо. Это место полно чудаков. Блин, наступил на нее. Это что за рождение Венеры сейчас было? Ренессанс в общаге? О чем говорите? Но теперь, Широгами Йоко, я все понимаю. Для тебя солнечный свет словно градус пуль. Чего? Навевает воспоминания. Мои тяжелые тренировки на родной планете. Звучит круто! Теперь самое важное. Проявить твердость сознания и пить не Отлично, парни! Меньшего от вас и не ожидал! В общем, все как обычно, ничего нового. Ребятам так весело. Благодать. Что, Что такое? Зухло кончилось. Что, уже? Если столько пить, то неудивительно. Нужно постараться завести себе друзей. Казу, подожди! Гарри, ты не так поняла. Она пыталась изобразить дружескую улыбку. Ничего такого. Что? По-твоему, можно так отстойно улыбаться? Она по-любому надо мной издевалась! Я сам видел. Все-таки не буду брать. Агари, думаю, что это подделка. Этот керопан держит в лапах редьку, а не морковку. Ой, точно! Точняк! Мне ведь уже пора сворачиваться! Мое почтение! <смех> Именно. У нас все так редко, редко бывают девушки. Я Жду я с нетерпением. <смех> Клау, вы молодцы, все прошло. Теперь все хорошо. Угодите! Доктор, у меня ничего не болит. Хватит, не видите меня, хватит. Нет! Они, наверное, очень расстроятся. Но это не моя вина. Я вернулся. Мастер, ну же, не томи. Вечеринка в отеле. Я даже купила вечернее платье. А я купил цифровой фотоаппарат. Да, у меня есть один секрет. И секрет в том, что вечеринки не будет. Я была так тронута, увидев их выступление. У меня аж морская вода полилась и вздыхала. Я тоже хочу стоять на сцене, как они. Хочу, чтобы все были тронуты моим выступлением. Не лепится. Шоу животных никого не обрадует. Джин! Захват собаки облизаки. Ты таки помощь! Лаба не ожидала, что ты будешь с ним. Нас ведь только двое мужиков осталось. Вот я и решил, что пора бы тоже постараться. Сказал то конечно, круто, но отжимался пока вдвое меньше, чем Тацуми. Тут ничего не поделаешь. Ведь у меня с Леоной большая разница в весе. Я следила за ней очень внимательно. <свеч> так, а где твое слабое место, кукури? Эй, ну же, скажи. Ну ты чего, хватит пялиться. Вам больше нельзя оставаться наедине. Чего? Ну я добывала информацию. Нет, значит нет. Сильвия! запомни мое имя и на том свете передай другим генералам от меня привет имя мне Са... что мне теперь конец Мама наверняка ага точно так вот арея у тебя кое что упало что Там это, это? Погоди, вот это вам за работу и спасибо что помогли до новых встреч большое спасибо первые заработанные деньги что а они лишнего не положили но она делала скучу ваших фоток, так что вам заплатили еще и за работу моделями. Пожалуйста, простите мою сестру. Все хорошо. Нам не впервые. Получай! Попал! один или два, и огури будет со мной. А мана перейдет на ветку для одиночек. Мне это очень нужно. По многим причинам. Давай. Один или два? Один или два. Ну! Я А чего ты хочешь? Что ты от меня хочешь? А, так не пойдет. Как модели, хотите быть милыми в любом положении? Глупое должно быть такое. Вот, вот это глупое лицо. Ни за что! О, вот так? Во. Мило! И это мило? И правда, если взглянуть под другим углом, она выглядит мило. Нет! Тебе не стоило убегать, Хероши. Я зашел так далеко, только чтобы передать тебе шоколад. Итак, сразись же со мной и попробуй его забрать. Ни за что! Вы слишком сильны, никто не сможет вас победить! Подарок приготовила моя милая прекрасная дочурка. Если ты не возьмешь его, то умрешь. Ну, как говорится, домое, хоть это и рановато, но все же возьми этот шоколад. Ты ведь его возьмешь? Не-не-не, постой! Погоди, Юрий! Ну, что ты так разволновался-то, а? Мы же лучшие друзья. Но знаешь, твоя юката идет тебе куда больше, чем моя мне. Что с тобой? Невероятно! Она мне идет? правда ведь? Саечка, ты мне сейчас позвоночник проломишь, Взглянув ему в глаза, я поняла: нет никого лучше или хуже, нет добра или зла. Однако есть все. Сердце Вселенной, которое поглощает все. когда его руках, которые простили мою глупость, я всего лишь игрушка. Когда я начинаю говорить, у многих такое выражение лица. По сюжету игры, следом Мария должна осудить Катарину! Все это чистая правда. И если все так и дальше пойдет, Катарину исконит, из страны. Или же вовсе бьют кавалеры Марии. Змейку игрушечную прихватили? Интересно, если изгонят, разрешат взять любимую мотеку?